О, опять подцепляет. Вот так вот. Мастер-класс сегодня устроил тут Владимир Федорович. Сейчас мы за... снимем этот исторический момент. Видишь, что он тут натворил? Ты тут так фотографируешь? Так, это около одной лонки, да? Ну, у тебя, если сейчас прицепиться, пока я тут фотографирую, ты сразу это меня кричи. Может, это ты с собой да, из дома взял? Ты! А? На что пол? Да, конечно, не как вчера. Вчера даже на 800 грамм было. Поверху? Слушай, у, тебя у каждой лунки сколько-то хоть есть. А я все обижал. Ты как начнешь на камеру фотографировать, так обязательно ничего не получится. Ну-ка там вот я сфотографирую еще. Ну, есть такое дело. Пасмурный день. Ну, слушай, не ветерка сегодня. А это она же она вообще... вообще, вообще ну, да, вчера но вчера зато клевало, наверное, капитально. Так что, у меня сейчас только 40 есть. Ну, я понимаю, только это осторожно клюет-то как-то. Ага. Туда... Ну, я бы... Я даже не заметил поклевку то Ух ты! Побольше, Вовка. Побольше, что ли? Ага. Давай, отойду, чтобы то не смущало. Ага. Чувствую. Видишь, сопротивляться. Ага. Ага. О, вот так вот. Не так просто здесь. Мастер спорта. Шишишишиш. По рыбной ловле. Зведи побольше. Побольше, да. Она и сразу чувствует. А -а -а. Последний раз. А? Последний раз. Что-то, будешь пора? Да, ну ладно. Ну а качок. Нет? Хорошая рыбка. А это ты чего? Вот это побольше. А вот это да. О! Красава сейчас какая. Забыть, Красава. Да. Та тоже здоровая. Да. Там лежит да, сейчас. Ага, сейчас посмотрим. Вот так вот. Собрался рыбу-то. Не показал. Есть неплохие. Неплохие есть. Селедки. хорошая рыбалка народ тоже уже все свертывается но ну, конечно мастер экстракласса меня обловил конечно я-то да? а не а думал, неплохо тоже половила, это что же? Это ж вообще... Да... Посиживает там в палаточке, подергивает... Это вот нахуй. А что, лучше сейчас клевало, да? Давай я тебя так вот сфотографирую. Как где ты с рыбой-то? Так, ну на меня-то посмотри хоть. О. И главное, не столько ты сколько рыбу надо. О. Пойдем.